всем привет привет с вами наталья и международный интернет-проект фаберлик онлайн и сегодня я хочу вам продемонстрировать такое плачка было по распродаже обошлось оно мне 800 рублей но наверное я его верну так как оно мне оказалось мало и а, тех девочек которые я знаю которые бы хотели приобрести это платье на одной совсем висит а другой притык вот качество как всегда отменное такое качество в нашем магазине ну, 2000 точно есть вот но вот в этот раз немножечко не очень аккуратно сшито но это не беда это не существенно я бы себе оставила это платье если бы оно мне конечно лезло, потому что хотела сначала я его оставить но поняла что я должна уменьшиться в три раза как бы пока не готова вот и посему, по всему попрочему как говорится постоянно бывает в компании акции и поэтому соответственно будет и на меня и следующее что я хотела вам показать это вот также по распродаже флоранж вот такая она называется, не знаю, вот в таком интересном, солидном пакетике, да, флоранш видите такой солидный пакетик. Так, где он, его? Где он у нас сам? Так, интересно, интересно. Где не обозначено? Так, ну ладно, будем так демонстрировать. Такой, а, как бы сказала, лиловый, что ли, цвет это, да, такой лиловый, темно-лиловый цвет. Вот логотипчик Флоранж. Сыночек у меня, как все знают, такой плотненький. А, мальчик не маленький. Вот, поэтому я вот взяла... Ой, качество, знаете, качество отменное. Вот такой логотипчик. Интересный. Он ну, с резиночки, что ли, резиновый какой-то. А, ткань отменная. Кожа в ней будет 100% дышать. Мягкая, мягкая на ощупь. Вот, к сожалению, состав я пока вам не могу сказать, но когда я буду монтировать вот это свое коротенькое видео, я вам обязательно титрами напишу. Видите, тут какие-то вставочки вот очень так все. Вроде бы знаете, когда <coughs> сыну сказала, такие я вещи не ношу, вроде как мужские, но я так думаю, мне кажется, и я уверена, да, что он с удовольствием ее будет носить. вот, в общем-то. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела рассказать, показать. Еще вот таких платьев я заказала два. Как-то у меня так получилось, что я в корзину две штуки закинула. Одно платье у меня сразу взяла девушка, которая периодически у меня берет товар. Вот. Она в большом восторге от этого платья. Ее фото тоже я сюда скину. Вот. Также много и других продуктов я заказываю faberlic но все они почему-то у меня сразу так быстро расходятся и я даже не успеваю их продемонстрировать вам вот я желаю всем классного и э, приятного лета если я вам была полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока пока